Друзья, всем привет! Обзор на Штанген Циркуль электронного формата в электронном таком исполнении. Купил за 350 рублей. Вот не хвастаюсь, просто решил показать вам, поделиться, стоит оно того или не стоит. Дешево очень как бы привлекла цена. Он сделан из пластика. Давно себе хотел приобрести его. Он не ГОСТовский, конечно же, и здесь на точное измерение претендовать не стоит. Но удобная вещь для быстрых каких-то замеров, примерных, внутренний радиус, там, внешний радиус, да, толщина, длина, глубина. Вот такая вот тема. Смотрите, вот он достаточно такой тяжеленький, вот эта вот часть, вот эта часть, она такая пластиковая, да, ну, приятная на ощупь, все сделано приятно, по-честному вроде бы, да, тут такой пластиковый чехол симпатичный, даже не пластиковый, а полиэтиленовый такой ну, как бы плотный. Мне как раз кейсики с собой таскать по-быстрому. У меня есть железный штангенциркуль. Тоже, ну, не гостовский, но в деревянном кейсике таком неудобный. А этот вот тут в таком э, пластмассовом, да. Что меня тут привлекло внимание, он очень чуткий какой-то, да? И вот обратите внимание, да, вот смотрите. Э, он сейчас в, вы, в выключенном состоянии. Видите, плотность у ну, него вот этих губок, э, щелей никаких нету, вот пластик я повторяюсь прочный, ломать конечно не стоит, это все-таки такой инструмент нежный, но пригодится и вот смотрите что здесь опять же, но ну, повторяюсь привлекло внимание, вот он в выключенном состоянии автоматически он сразу вот реагирует, вот так, если его отодвинуть, вот. если его вы перестаете им пользоваться он а, через какое-то время сам отключится или вы можете принудительно нажав вот эту кнопку включить выключить off он красный также смотрите здесь есть такое переключение десятичные цифры и вот такие вот единичная цифра. Также здесь есть кнопка миллиметры и дюймы, то есть метрическая система и дюймовая. Как бы достаточно так нормально выглядит. Здесь вот видите есть глубинометр, вот такой вот, очень конечно хрупенький, гибенький такой, не железный. Я видел такие металлические штангенциркуля они дороговато как-то стоят этот как-то не жалко стало приобрести 350 рублей это три пакета молока он вот тут такой компании я не знаю что это такое fine power руководство эксплуатации то есть не сочтите за рекламу это просто ну, обзорчик может кто-то планирует себе приобрести вот тут такая книжется инструкция да ну, то есть как-то по честному все более-менее да то есть хоть и ну, это можно обозвать no name конечно же, здесь просто брендировали вот это дело вот эта компания которая ввозит все это дело из китая но опять же это китай это заводской видимо китай ну не то что видимо это есть он вполне может продаваться не только на постсоветском пространстве а где-то в европейских странах тоже все-таки есть Сейчас китайское проникновение товаров китай это такая фабрика громадный завод для всех и всего и вся вот такая вот интересная вещица Валтораватная, то есть здесь таблеточная батарейка. Вот она вот вот сюда под эту крышечку вставляется. Такая. Они продаются везде эти батарейки сейчас. Сюда батарейка, как вот в индикатор напряжения тоже. вот такой есть электронный. Давайте сейчас замерю. Вот я стаканчик тут такой приготовил, знаете, что это такое? Это ножка, транспортировочная ножка от дивана. То есть это они у нас остаются. Вы знаете, тут я про мебель на канале много чего показываю вот это вот мы откручиваем вот здесь вот эти ножки и ставятся уже непосредственно красивые фильдиперсовые ноги на диваны на разные на саморезы и вот это вот тоже штучка на саморез крепится и вот у нас их остается много из них можно какие-то поделки потом делать что-нибудь придумаю покажу и вот давайте сейчас замерим допустим диаметр этого стаканчика сколько он вот 35 9 до да? 36 там я не знаю но ну, вот тут вот он допустим 36 вот, это поточнее будет вот я ухватил его, 36 но он по окружности тоже, видите, неровный. Весь. Тут он на утолщение, а здесь он на сужение. Вот, смотрите, сколько здесь он. 34. То есть мне нужен этот инструмент, вот, периодически. И вот сталкиваюсь, что где-то надо что-то замерить, где-то подточить. И вот примерно хотя бы, да, не по ГОСТовским параметрам, но примерно. Вот, 34, 34. Ну, вот так давайте, наверное, три шесть. Вот здесь 34, пять. Это в миллиметрах, да? Так, теперь вот единичное, да, допустим, количество, как я вам вот говорил, вот, минус 0,2. Что-то я не знаю, что это такое, конечно. А, вот он переключается моментально, вот при движении, вот если вы делаете 0, и вот, допустим, вот внутренний диаметр можно измерить, 39. Короче, надо почитать будет эту, как ее, инструкцию, как пользоваться не знаю точно как пользоваться вот линеечка такая есть вот 5 сантиметров а здесь а то есть я его шевелю получается понимаете надо точно здесь короче присматриваться он учитывает вообще все выпуклости получается вот 5 видите точно то есть надо уметь им пользоваться конечно же он учитывает все неровности нормальная тема короче не, не надо не думать что это какая-то дичь вот он нормально 5 сантиметров вот по краю где вот я мерил краю, вот. прикольная темка. пусть будет он такой легенький в ящичке в кейсике пригодится и вот так вот отключить его пойдет так что друзья если вы планируете себе такого плана приобретать тангенциркуль измеритель какой-то да такой вот, вот самый такой оптимальный вариант я видел фирменные такие у ну, меня жабы душат, конечно по 5 тысяч там по 10 тысяч они стоят и да, гостовские штангенциркуля тоже железные, там, там говорят чизовские как бы есть консервации челябинский инструментальный завод Ну что-то мне мало верится ну говорят есть такие еще советские таких деревянных вообще коробках таких старинные вот говорят они самые лучшие но мне не надо надо здесь микро, микроны измерять мне надо среднее такое что-то такое примерно там раз раз подогнал себе толщину ширину вытянул и все и вот так вот он пусть